Елена Гармон Уайт 1827-1915 Наши периодические издания Бог дал мне свет относительно нашей периодики Что это за свет? Он сказал, что мертвые должны говорить Каким образом их труды последуют за ними? В наших трудах мы должны повторять слова пионеров, которые знали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 в знамениях времени пусть появятся краткие, прекрасно отпечатанные статьи. Не пытайтесь втиснуть все в один номер газеты. Пусть шрифт будет качественным, и пусть серьезные жизненные опыты будут изложены на бумаге. Не так давно я просматривала экземпляр библейского эха и увидела статью пресвитера Хаскелла и еще одного служителя. Прочитав их, я сказала, что эти статьи должны быть переизданы. В них истина и сила. Люди, говорившие так, были движимы Святым Духом. Пусть истины, являющиеся основанием нашей веры, будут сохранены для людей. Некоторые отойдут от веры, поддаваясь Духом-обольстителем и учением бесовским». Они говорят с умением, и враг приходит и дает им обилие знаний, но это не наука спасения. Это не наука смирения, посвящения или освящения духом. Сейчас мы должны понять, что является столпами нашей веры, это истины, ведущие нас шаг за шагом, и сделавшие нас теми, кто мы есть. Ранние опыты когда прошло время, в 1844 году мы искали истину, как сокрытое сокровище. Я встречалась с братьями, и мы серьезно изучали Писание и ревностно молились. Часто мы оставались вместе до поздней ночи, иногда всю ночь, молясь о свете и изучая Слово. Снова и снова братья собирались вместе для изучения Библии чтобы правильно понимать ее и быть готовыми учить этому со властью. Когда они доходили до главного в своем изучении и говорили, «Мы больше ничего не можем сделать», тогда Дух Господа не сходил на меня. Я возносилась в видениях и получала ясное объяснение изучаемых нами отрывков с наставлением, как эффективно работать и учить. Таким образом, свет был дан, чтобы помочь нам понять Писание в свете Христа, Его миссии и Его первосвященнического служения. Линия истины, протянувшаяся от нашего времени до времени нашего вхождения в Божий град, стала для меня ясной, и я дала остальным наставления, которые мне доверил Господь. В течение всего этого времени я не могла понять рассуждений братьев. Мой разум был закрыт и поэтому я не могла уразуметь значение Писаний, которые мы изучали. Это было величайшей печалью в моей жизни. Мой разум был в таком состоянии до тех пор, пока принципиальные пункты нашей веры не стали для нас ясными, в гармонии со Словом Божьим. Братьям было известно, что не получив видение, я не смогу понять эти истины, и они признавали полученные откровения как свет — посланы непосредственно с небес. Возникло много заблуждений, хотя я была не намного больше, чем ребенок. Господь направлял меня от места к месту, чтобы наставлять тех, кто держался тих ошибочных доктрин. Среди них были те, кому угрожала опасность уйти в фанатизм, и мне было указано именем Господа дать им предупреждение с неба. Нам придется встретиться с этими ложными доктринами снова. Появятся люди, которые будут заявлять, что имели видение. Когда Бог дает вам ясное доказательство, что видение от Него, вы можете принять его. Но не принимайте его на основании чьих-либо иных свидетельств, ибо людей, сбившихся с истинного пути, все больше и больше, как в Америке, так и в других странах. Господь хочет, чтобы его народ поступал обдуманно. Спасение в истине. В будущем, когда появятся различного вида заблуждения, нам потребуется твердое основание под ногами. Чтобы строить, нам нужны крепкие опоры. Ни один гвоздь не должен быть удален из того основания, какое заложил Господь. Враг принесет ложные теории, такие как доктрина, отрицающее святилище. Это один из пунктов, по которому они отойдут от веры. Где мы сможем найти безопасность, если не в истинах, которые Господь давал нам последние пятьдесят лет? Елена Уайт, адвент ревью and Shabbat Herald, 5 мая 1905 года Позвольте пионерам определять истину. Когда сила Божья свидетельствует, что есть истина, эта истина будет стоять вечно, как истина. Никакие последующие положения, противоречащие свету, уже данному Богом, не должны приниматься. Появится много людей с толкованиями Писания, которые они считают истиной, но которые не есть истина. Истину для этого времени Бог дал нам как основание для нашей веры. Он сам научил нас, что есть истина. Одна за другой будут появляться новые истины, которые будут противоречить свету, данному Богом, и имеющему доказательство, что он от его Святого Духа. Немного еще осталось тех, кто участвовал в созидании основания этой истины. Бог милостиво продлевает их жизнь, чтобы они повторяли и повторяли до конца своих дней, говоря о том опыте, который они пережили, так, как до конца своей жизни это делал апостол Иоанн. А умершие знаменосцы должны говорить через переиздание их рукописей. «Мне было указано, что так их голоса будут услышаны». Они должны свидетельствовать о том, на чем основана истина для настоящего времени, проповедовать слово. Страница 5, Елена Уайт, 1905 год, Советы писателям и редакторам, страница 31-32. Протест против перестановки вех. Когда приходят люди, которые могли бы вынуть гвоздь или убрать опору из основания. Которые установил Бог своим святым духом, пусть старое поколение, те, которые были пионерами в нашей работе, ясно говорят, и позвольте тем, кто уже мертв, также говорить через переиздание их статей в нашей периодике. Собирайте лучи божественного света, данного нам Богом, так как он вел свой народ шаг за шагом по пути истины. Эта истина выдержит испытание временем и судом. Письмо номер 62, 1905 год, страница 6, предупреждение против ложных теорий 24 мая 1905 года Выпуск рукописей, том 1, страница 55 Свидетельство работников-пионеров Я получила представление о заблуждениях, которые сатана вводит в это время мне было указано, что мы должны сделать известными свидетельства некоторых старых работников, которые уже умерли Позвольте им продолжать говорить через их статьи, найденные в старых номерах наших журналов Эти труды должны заново переиздаваться, чтобы они могли стать живым голосом свидетелей Божьих История ранних миссионерских опытов будет силой, противостоящей мастерскому искусству сатанинского обмана. Это указание недавно было повторено. Я должна представить перед людьми свидетельство библейской истины и повторить определенные вести, данные годы назад. Я желаю, чтобы мои проповеди, сказанные на лагерных собраниях и в церквах, жили и совершали предназначенную работу. Письмо номер 99, 1905 года, Советы писателям и редакторам, страница 26. Я жажду быть в состоянии ежедневно совершать двойное служение. Я молила Господа о силе и мудрости, чтобы воспроизвести написанное свидетелями, утвержденными в истине в период ранней истории нашей Церкви. Когда прошло время ожидания в 1844 году, мы приняли свет и шли во свете, и когда появлялись люди, претендующие на то, что они имеют новый свет, открывшийся им в удивительных вестях, касающихся различных мест Писания, то мы имели, благодаря побуждению Святого Духа, свидетельство как раз по тем же самым вопросам, которые отсекали влияние таких вестей, как, например, ВЕСТЬ БРАТА ЭЙ, Ф. Этот бедный человек решительно работал против истины, которую утвердил Святой Дух. Когда сила Божья свидетельствует о том, что есть истина, эта истина навсегда останется истиной, и никакие последующие изменения, противоречащие Свету Божьему, не могут быть приняты. Мы не должны принимать слова тех, кто пришел с вестью, которая противоречит особым пунктам нашей веры. Они собирают вместе массу текстов из Писания и накапливают их как доказательство утверждаемых ими теорий. Это происходит снова и снова в течение последних пятидесяти лет. И несмотря на то, что Писание есть Слово Божие и должно почитаться, большой ошибкой является. Если его применяют, чтобы сдвинуть основы, которые Бог поддерживал в течение этих пятидесяти лет. Тот, кто таким образом применяет Писание, не знает прекрасного проявления Святого Духа, что дает власть и силу последним вестям, посланным народу Божьему. Доказательства брата ненадежны. Если их принять, они могли бы разрушить веру народа Божьего в истину, которая сделала нас теми, кто мы есть. Мы должны быть решительны в этом вопросе, и точка зрения, которую он пытается доказать Писанием, неубедительна. Они не докажут, что прошлый опыт народа Божьего был ошибкой. Мы имели истину, нас направляли Божьи ангелы. Под водительством Святого Духа был представлен вопрос о святилище. Хранить молчание в отношении особенностей нашей веры, в которой они не имеют части, в красноречивее всего. Бог никогда себе не противоречит. Доказательствами из Писания злоупотребляют, если их применяют к тому, что не является истиной. Еще и еще восстанут люди и внесут якобы больший свет, и будут отстаивать свои утверждения. Но мы будем держаться старых вех, Первая Иоанна, первая глава стихи с первого по десятый. Мне было указано, что эти слова предназначены для этого времени, так как пришло время, когда грех должен быть назван своим именем. В этой работе мы задержаны необращенными людьми, которые ищут своей собственной славы. Они желают быть новаторами в новых теориях, представляемых ими, и утверждают, что у них истина. Но если эти теории будут приняты, то это приведет к отрицанию истины, которую Бог давал своему народу в предшествующие пятьдесят лет, подтверждая ее свидетельством Святого Духа. Пусть все люди следят за характером своей работы. Для вас лучше встать в строй ради собственной души и ради других душ. Если же ходим во свете, подобно как он во свете, то имеем общение друг с другом, и кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха, 1 Иоанна 1, 7. Для веры некоторых людей ничего не стоит встать на новый путь, используя Писание, доказывать ошибочные теории, вводя умы в смущение, уводя от истин, которые должны быть неизгладимо запечатлены в умах народа Божьего, чтобы он мог крепко держаться за веру, письмо номер 329. 1905, а Бердену, 11 декабря 1905 года, год 1905 года, выпуск рукописи номер 760, «Целостность истины святилища», страница 1820. Основные пункты нашей веры, которых мы придерживаемся сегодня, установлены твердо. Ясно и четко, пункт за пунктом, они были определены, и все братья пришли к согласию. Все общество верующих было объединено в истине. Мы никогда не боялись встретить тех, кто приходил к нам со странными и непонятными для нас учениями. Ибо наш опыт был удивительным образом основан через откровение Святого Духа, письмо номер 135, 1903, ранние годы, том. 1, 1827. 1862, страница номер 145. Должны быть переизданы записи тех опытов, через которые прошел народ Божий в ранний период истории нашей работы. Многие из тех, кто пришел к истине после, не знают метода, посредством которого управляет Господь. Опыт Уильяма Миллера и его товарищей, капитана Джозефа Бейтса и других пионеров адвентистской вести, должен быть представлен нашему народу. На книгу брата Лавбора также следует обратить внимание. Наши руководители должны рассмотреть, что может быть сделано для распространения этой книги, 1905 год, советы писателям и редакторам, страница номер 145. Защита нашей вести. Первое послание к Тимофею, четвертая глава, стихи 1-2. Дух же ясно говорит, что в последние времена отступят некоторые от веры, внимая Духом Областителем и учением Бесовским, через лицемерие лжесловесников, лжесловестников, сожженных в совести своей. Мне было указано, что Господь в своем бесконечном могуществе, своей десницей хранил своего вестника. Чтобы истина могла быть записана полностью, в том виде, в каком он показал мне опубликовать ее в периодике и в книгах Почему? Потому что, если это не будет таким образом полностью записано, то, когда наши пионеры в вере умрут, появится множество новичков в вере, которые иногда будут принимать как истинные учения, содержащие ошибочные мнения и опасные обманы Иногда то, что человек представляет как «особый свет», в действительности это серьезное заблуждение, которое как плевелы, посеянные среди пшеницы, прорастет и даст гибельную жатву. Такие заблуждения будут поддерживаться некоторыми до конца этой земной истории. Есть те, кто, принимая ошибочные теории, стараются утвердить их. Выбирая из моих работ истинные утверждения, вырывая их из контекста, извращая и соединяя с ложью. Эти семена ереси всходят и быстро превращаются в крепкие растения, окруженные множеством прекрасных насаждений истины. И в этом случае необходимо приложить значительные усилия, чтобы защитить подлинные насаждения от ложных. Так было с ересими, которым учит книга «Живой храм», книга, выражающая пантеистические взгляды, опубликованная Келлогом. Неуловимые заблуждения этой книги были окружены прекрасными истинами, обольстительный обман сатаны подорвал доверие к истинным основам нашей веры, которые отшлифованы библейскими доказательствами. Истина поддерживается через простое, так говорит Господь. В книге воедино сотканы ложь и использование мест писаний вне их контекста, чтобы поддержать заблуждения, которые могут обольстить, если возможно, даже избранных. Пусть в эти дни не будет потеряна прекрасная возможность искать Господа всем сердцем, разумом и душой. Если мы не примем истину, возлюбив ее, мы можем оказаться в числе тех, кто, увидев чудеса, произведенные сатаной в эти последние дни, поверит им письмо номер 136, 27 апреля 1906 шестого, братьям Батлеру, Дениелсу и Ирвину, Уайту, 1906 год, этот день с Богом, страница номер 126.